Приветствую вас! Интернациональная аудитория. И сегодня мы покажем вам удивительные вещи, которые не должны происходить. Это греческий остров Икория. Монастырь. Это одно историческое место из тех, в которых мы попали. И при монастыре существует кухня. И как с ним обошлись а вот современные бетонщики? Состояние здания э, прекрасное. Хочу, чтобы вы обратили внимание, что это старое здание, каменное здание, сложено на глину, а может на землю, ну, обмазано глиной. Вся фишка человеку, который заходит э, в какой-нибудь музей, увидеть как можно больше старины. А если он видит там современный материал и еще если сделано ляп вот я зашел в помещение, прикольно, под старинку все глиной вымазали. Очень красиво старина смотрится. И даже камень, возможно, на глину положен. Старинная кладка, вот она, сохранилась. Вот. Но если вы хотите бетон залить, так сделайте его, чтобы его видно не было. Потому что я зашел, у меня сразу начал резать глаза даже. То есть там гвозди не вытащены, когда мастера делали, там проволока не откуснена. Вот. там еще что-то, колоны поставили. Нахрен вы их здесь поставили, расскажите мне. Вот. Ну вот так, расскажите мне, вот, зачем на камень, в каменное здание ставить колонны? Они все равно не играют роль. Здание связано. Зачем необходимо было вертикальные колонны ставить? Они вот, я зашел, и у меня такое состояние, как будто это плащебное помещение. На самом деле в помещении даже не существует ни одной трещины. То есть... Колонны это лишнее, это вымогательство денег. Я не знаю с кого-то, с монастыря или с кого-то. По кругу колонна и то ее можно было сделать, упрощенный вариант. То есть наружная часть пластушки, внутренняя часть пластушки, посредине кладете арматуру, желательно 2-3 и все, заливаете бетон. Это все стягивает. Все, больше ничего не надо и ничего не будет видно. Не будет видно вот этого бетона. Сразу видно отношение бетонщика к каменным кладкам, которые ни хрена не соображают в том, что он делает. Он просто научился заливать бетон и то крыло, потому что я вот смотрю колона выдута. Ты хоть бы, если уже заливал эту колонну, то ты ее нормально залил бы, чтобы она ровненько стояла, потому что ты заливаешь ее в музей. То есть она уже ничем не прикрывается. Ты даже не обрезал эту арматуру, которой крепились доски. То есть ее нужно было обрезать, и все лишнее подбивать. И даже если ты хочешь залить бетон, возьми простую драпину, молоточек с зубами, и пройдися, чтобы это было под камень. Ты мог все что угодно сделать. Это закончена работа, это все уже. Вот здесь уже все стоит, горшки стоят. То есть работа принималась. Ну, как, как у нас это принимается, когда я был в Владивостоке, там набирается кого-то один там по знакомству, по бухлу, там по всему, э, нанимают китайцев и начинают делать все, что через два-три года рушится. Я посмотрел, и у меня как бы такое, знаете, отвращение сразу. То есть человек, который заливал бетон, он некомпетентен. И даже вот там сзади гвозди торчат. То есть они даже поленились вырвать эти гвозди. Вот там наверху ребенок залетит, сядет и захочется ему головой откинуться назад, потому что это в его привычке, он, он имеет право на это, он ребенок, и он раз в эту арматуру, бам! Неужели нельзя было сделать нормально? Все, мастера, каменщики, бетончики, кто там не был, стройте из камня или заливайте свой бетон, ну чтобы это была качественная работа, было на что посмотреть. В данный момент не, не на что. Да, то, что осталось там старинная кладка. Ну такую старинную кладку мои ребята аж бегом делают.